Мы очень часто, мы очень часто опираемся на самом деле на логику. А самые хорошие тексты у нас идут из потока. И вот когда вы собираетесь записать какое-то видео, поприседайте. То есть вы 10 раз присели, вы логику отключили, она у вас просто сама отключается. И так.